Друзья мои, всем привет! Сегодня мы продолжаем работу над камином. Сегодня мы будем его декорировать. Но перед тем, как мы начнем его поклевать и красить, я решил дополнить немножко данный камин. Вот в этом месте за гипсокартоном есть пустота. Чтобы эта пустота не пропадала впустую, я решил здесь вот сделать небольшое отверстие и сделать там полочку. Соответственно, у нас будет камин с полочкой. Туда мы поместим бумбокс, колонку для того, чтобы... Там у нас создавался звуковой эффект тресканье дров. Здесь у нас будут лежать дрова. Там же будут расположены гирлянды красного цвета. Внутреннюю часть камина мы обработаем красным цветом. Здесь у нас полочка будет черным цветом. Весь камин будет белым. Но вот эти вот части, где у нас естественное дерево, мы оставим его естественным деревом. Поэтому сейчас нам нужно защитить это дерево. Наклеим мы на него бумажный скотч и потом... Буду я делать вот это вот отверстие. А это я подбирал кирпичик, какого размера я хотел. Данный кирпичик меня не устроил своим размером. И поэтому я решил его делать сам. Буду делать с помощью скотча и шпаклевки. Размер будет ну, где-то 15 сантиметров ширину и 6 сантиметров высоту. Ну, в общем, как это будет выглядеть, я вам покажу позже. Пока начинаем. Итак, с обратной стороны, сделав отверстие, мы закрепили Верхний профиль, теперь мы можем спокойно вырезать отверстия и уложить сюда и сюда листы гипсокартона. Такая вот ниша у нас здесь будет. Раньше можно было туда засунуть видеомагнитофон, а сейчас мы будем туда засовывать какую-нибудь стереосистему для звуковых объектов. В общем, подшил я нижнюю верхнюю часть полочки. Для того, чтобы было удобно крутить сверху и снизу, я использовал вот такую вот угловую насадку, нашу руповерт, установил биту и с помощью этого можно было крутить в очень недоступных местах. В общем, классная штука, если у вас такая же проблема, можете купить себе аналог, либо такой вариант и использовать его. Так, теперь, когда мы все это закрутили, теперь у нас вот такая вот полочка есть. Вот у нас камин, вот у нас большая такая объемная полочка глубиной 30 сантиметров. Мы сейчас замажем все вот эти отверстия, что саморезов, вот эти вот все. А, усилим углы, наклеим сюда ленту и зашпаклюем наш камин. В общем, его с трех сторон, заднюю сторону, я думаю, делать не будем. А низ, как я уже сказал, основание мы сейчас заклеим пропылесосим, заклеим для того, чтобы вот эти пыль, грязь, поклевка не попадала в поры и не портил нам деревянное основание такой вот заборчик мы хотим вот установить его вот здесь, для того, чтобы был такой эффект камина, ну то есть как перегородочка, чтобы дрова, угли оттуда не сыпались в общем красиво будет выглядеть, если такой цвет нас не устроит, мы покрасим его в черный немножко обрежем, потому что лишнее нам тоже не надо, тут несколько вот Пять штук, из них нам нужна только одна, но ну, получается из одной штуки мы купили все 5. Возможно мы его используем где-то в другом месте, но в общем сюда нам нужна только одна. Так, также я просверлил отверстие, вон там это будет у нас розетка, потому что здесь у нас будет стоять оборудование, которым нужна будет зарядка, чтобы постоянно не снимать, не, не устанавливать обратно, мы сразу там поставим все на зарядку. На данном этапе я замазал углы, замазал арку, усилил все это вот армирующей бумагой, вот такой вот, сделал по наружке там сделал уже внутри, сейчас еще сделаю внутри вот здесь вот в камине, и потом уже пойду шпаклевать весь камин целиком. Итак, продолжаем работу над проектом под кодовым названием "Камин". Вчера мы все зашпаклевали, теперь у нас это выглядит вот так вот, беленький камин. Чуть-чуть где-такое где подшкурить и потом будем мы наклеивать скотч. Скотч будем наклеивать тоненький для создания мешкового пространства между кирпичами. Кирпичики будем мы делать из шпаклевки, той же самой шпаклевки гипсовой, что и делали вот это вот нанесение. Обратите внимание, какая шикарная арка тут получилась просто. Блеск. Сам кайфую от этой арки. Супер. Мне нравится. Для того, чтобы сделать нам размер скотча нужного размера, берем вот такие вот крестики, устанавливаем его вот так вот, берем канцелярский нож, ложим на него и вот таким вот образом режем, нарезаем скотч нужного размера. Кстати, скотч у нас два с половиной сантиметра шириной. Удобен в том, что мы можем сразу нарезать обе стороны. Вот таким вот образом. Сразу режем две стороны и тем самым экономим время нанесения скотча на поверхность. Мне нравится шов небольшой, это примерно где-то 7 миллиметров. Берем и вот, пожалуйста, вот такой вот небольшой скотч небольшой толщины, который как раз нам подойдет, чтобы создать шов нужного размера. Для удобства я сделал вот такой вот шаблон, шаблон высотой 6 сантиметров. Вы можете сделать себе любой шаблон, какой высоты вы захотите, кирпичики. Я вот сделал вот такой. ставим шаблон и опять прочерчиваем линию можно использовать лазер но на маленьких плоскостях это в принципе неудобно так как мы сейчас работаем от основания если у вас плоскость стена то тогда уж желательно использовать лазерный нивелир кончики оставляем чтобы они были чуть с запасом выходили для того чтобы можно было за них зацепиться Снова ставим шаблон и чертим. Ну, в общем, как-то так у нас получается. Если плохо видно, то это только потому, что у нас стена свежезагрунтованная, можно сказать, и еще не успела просохнуть. Поэтому у нас скотч теряется вот здесь вот, на фоне. В общем, нанесли горизонтальные швы вот, скотчем. Теперь нам нужно определиться, какого размера мы все-таки будем делать кирпичики. Я вот смотрю вот на этот шаблон. Мне вот этот размер пойдет. Вот такого размера, в общем, я буду делать здесь кирпичики. Сейчас найду центр, установлю. Из двух сторон по краям у нас будет раз, два. То же самое из этого же самого скотча мы будем делать вертикальную разметочку. Ну что ж, наклеили мы скотч. Пришлось использовать селфи-лампу, потому что света мало и не очень удобно клеить в темноте, в полумураке. В общем, света всегда должно быть достаточно, иначе очень неприятно. Все линии у нас четкие, ровные, параллельные друг к другу. Использовал шаблон при создании вот этих самых очертаний. И сейчас переходим непосредственно к самому нанесению штукатурки на стену. Продолжаем наносить шпаклевку на стену, пока вот эту всю лицевую часть мы не закроем, а потом уже начнем отдирать скотч. Нанесли мы шпателем в поклевку, а теперь придадим еще более такую фактуристую фактуру с помощью обычного целлофанового пакета. Берем, делаем вот так. Тем самым мы сглаживаем вот эти все гладкие и негладкие неровности. И делаем все в однородной массе. Ну получается так декоративная шпаклевочка. Ну вот в принципе вроде везде зацепили. Но и это еще не все. Берем вот такой вот шпатель пошире и... Не касаясь, практически убираем то, что у нас торчало. Сглаживаем вот таким вот образом. Раз, раз. Можно было подождать еще чуть-чуть побольше, чтобы она поболее схватилась. И тогда был бы совсем другой эффект в принципе и нам и так нормально все достаточно теперь удаление скотча сразу приготовьте коробочку куда вы будете скидывать скотч потому что скотч будет отдираться вместе со шпаклевкой Ну что ж, вот так вот выглядит наше очертание кирпичной кладки на камине. Все швы ровные, аккуратные, все кирпичики, кирпичики все одинаковые. Так, наклеиваем скотч, а потом берем шаблон. И чтобы у нас расстояние между просветом было одинаково, вот так вот пускаем шаблон до скотча, он упирается в скотч и тертим полоску. То же самое вот так. И полоски у нас идут параллельно друг к другу относительно основания. Теперь... Как сделать вертикальный шов? Смотрим сюда. Если у нас здесь вот маленький кирпич, соответственно, вот в этой части должен быть у нас большой. Ну, то есть, как бы целым кирпичом должен быть. Находим центр данной конструкции и рисуем полоску. Вот так вот, да? Это у нас 16,5. По этой ровной черте мы делаем скотч. Все. Теперь мы уже имеем наш Центр. На этом шаблоне я отметил центр. Вот, видно? Вот. И теперь приставляем центр сюда и рисуем две полоски с этой стороны и с этой стороны. Также переворачиваем и рисуем также сверху. скотч и наклеиваем. Вот получились у нас кирпичики. Здесь два больших, здесь по центру, и тут вот поменьше. И, в общем, по всей вот этой высоте мы делаем одинаково. Симметрия, симметрия, симметрия.